Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для весов. А весы в будние дни недели преуспеют в решении материальных и финансовых вопросов. Возрастает уровень доходов, возможны финансовые поступления в ваш бюджет от родственников, а также усиливается ваш интерес к крупным покупкам, которые вы ранее откладывали на неопределенное время. Удачными могут стать покупки для семьи, для дома, а отношения в семье в целом складываются теплые и доброжелательные. Можно смело обсуждать совершенно любые, даже острые и принципиальные вопросы, имеющие отношение к решению хозяйственно-бытовых и материальных каких-то ситуаций. Вы всегда найдете понимание и поддержку своим идеям и инициативам. Также это хорошее время для благоустройства жилья. А в конце недели на выходных могут быть осложнения в супружеских отношениях. Возможно, поведение партнера станет излишне независимым и даже где-то непредсказуемым. И это будет доставлять вам беспокойство. Продолжая тему любовную, скажу еще такой важный момент. Любовным делам весов неделя сулит прогресс. В постоянных отношениях появится больше гармонии, станет меньше поводов для раздражительности. А чтобы свести последнее к минимуму, стоит реже спорить и чаще развлекаться в обществе друзей. Одинокие весы почувствуют в себе силы для нового старта. Однако я рекомендую не спешить. Если кто-то уже привлек ваше внимание, лучше все-таки подождать с вербальным выражением симпатии и предложением о встрече тета тет Хорошо пройдет совместный уикенд в компании. Не торопитесь к встрече один на один. Что касаемо финансов, карьеры, то весам на, за эту неделю удастся существенно увеличить свои доходы. Наиболее прибыльным бизнесом может стать работа, связанная с недвижимостью. Любые ремонтные, строительные работы, коммунальные услуги, сделки по продаже и аренде жилья. Также вы проявите себя талантливыми финансистами. Можно принимать финансовые решения о тех или иных покупках. Это всегда будут удачные решения. Интуиция в этом плане вас обязательно поддержит. А бизнесменам рекомендуется... Вкладывать деньги в недвижимость и техническую модернизацию. Это будет наилучшее вложение, наилучшая инвестиция на этой неделе. Ну что, дорогие весы, мы желаем вам самой удачной недели. На следующем мы вам пожелаем еще того же. И, конечно же, ставьте лайки, если вам полезны наши прогнозы. Делитесь максимально со всеми друзьями во всех соцсетях, нажимая кнопочку репост. И для того, чтобы быть в курсе событий, новых прогнозов, ответов на вопросы прямых эфиров и других полезных видео от меня обязательно подписывайтесь на наш канал нажмите кнопочку подписаться под этим видео нажмите обязательно колокольчик потому что именно так вы сможете получать оповещение о выходе нового видео а я вам говорю до свидания но я с вами не прощаюсь до новых встреч мои родные с вами была елена дегурова Содружество ирка жителей пока пока